Есть у меня такая поговорка. Каждый живет так, как ему не страшно. Не так редко люди приписывают успехи в своей жизни другим людям. Человек вышел замуж с вашей помощью, у человека жизнь изменилась с вашей помощью и тому подобного рода вещи. Я считаю, что все-таки каждый человек живет свою жизнь самостоятельно и по-своему. Что я имею в виду? Дело в том, что в нашей жизни очень много людей, они могут там делать практически все, что угодно. А вот что я слышу, что я вижу, что из сказанного делаю и так далее, это мои ресурсы, мои задачи. И тогда есть у меня другая поговорка. Все, что в моей жизни есть, есть потому, что я этого хочу. Если чего-либо нет в моей жизни, то это потому, что я этого не хочу. Либо меня это убивает. И если людям дать чуть лазейки, очень часто они начинают думать, друг их это убивает. На самом деле, Человек прекрасно понимает истории, когда их это убивает. Уж убивает в полном смысле слова, а очень не метафорично. Мне рассказывал человек один, который не может иметь машину, потому что как только он садится за руль собственной машины, попадает в аварию. А машина в смятку. Два раза он остался жив. Это нормальная история, чтобы больше туда не садиться за руль. То есть он пробовал сначала сам, потом с водителем. В общем-то результат был всегда одинаковый. В итоге он остался просто на такси. А вот. Однажды, когда я сказала эту поговорку, мне возразили и сказали, «О, ты что, я не хочу разговаривать с этим человеком, но я же культурный человек, поэтому я с этим человеком разговариваю и вообще делаю так, как он говорит». Я говорю, прекрасно, тогда это чуть-чуть по-другому звучит, но смысл от этого не меняется. Я хочу делать то, чего я не хочу делать. Человек задумался. Возможно, это тоже поможет и вам. Итак, в нашей жизни есть то, что я хочу. И если чего-то в ней нет, значит, я этого не хочу. Подумайте над этими словами, возможно, они помогут вам получить наконец-таки желаемое.